Привет! Последнее время, смотря контент на ютубе, некоторые каналы, которые запрещены в некоторых странах и за подписку на них могут даже дать какой-нибудь срок, ведущие этих каналов говорят, да ничего страшного, подписывайтесь на нас, ставьте лайки, вам за это ничего не грозит, YouTube не выдает людей там органам нашей страны. На самом деле это не совсем правильно. Те вещи, которые они говорят. Конечно, YouTube, может быть, и не выдает эти данные, но... В самом ютубе есть такая функция, чтобы посмотреть, на какие каналы подписан человек и каким каналом человек поставил лайки. Например, мы перейдем на канал плюс 100 500, и тут, если мы перейдем на вкладку каналы, то мы увидим, на какие каналы подписан автор канала Адам Томас Моран. Вот мы можем все подписки открыть и каждого человека, каждый канал посмотреть, на кого он подписан. Например, если дуть в последующем будет признан экстремистом, и какие-нибудь службы в интернете в последующем смогут зайти на канал Адам Томас Моран и посмотреть, на кого подписан этот человек, найти там экстремиста Дудя и уже на основе этого завести даже уголовное дело. Как сделать так, чтобы сторонние пользователи и даже не пользователи YouTube не могли посмотреть, на кого вы подписаны и кому ставите лайки. Потому что даже лайки можно посмотреть у человека, который не скрыл эту функцию. Там плейлист называется, не помню, «Избранный» или «Мне нравится». Автор этого канала скрыл этот плейлист. Давайте я сейчас найду какой-нибудь канал, где этот плейлист открыт, и мы с вами в этом убедимся. И вот я перешел на абсолютно рандомный канал, который у меня на ютубе в предложке выскочил. MC Костин, как-то так он называется. И если мы перейдем в плейлист «Избранное», то мы тут увидим, что на самом деле видеоролики тут не от этого автора. Примерно так и работает этот плейлист. Ты нажимаешь лайк. И этот видеоролик, которому ты поставил лайк, он автоматически попадает в этот плейлист. Так это все работает на YouTube. Теперь давайте разберемся, как это убрать, как это скрыть. Для этого мы переходим в настройки аккаунта и нажимаем кнопку ⁇ Конфиденциальность ⁇ И тут мы видим, а есть такие два флажочка. Мы их можем передвинуть. Плейлисты и подписки. Не показывать информацию о сохраненных плейлистах. Нажимаем ⁇ Да, не показывать ⁇ и ⁇ Не показывать информацию о... О моих подписках тоже передвигаем этот кружочек и теперь все наши данные скрыты от сторонних пользователей если этот видеоролик был тебе полезен то можешь поставить ему лайк а также буду благодарен если подпишешься на канал